А ну, блять! пизди моих ребят. Ох, и бать, чуваки, где мы? Добро пожаловать в подвал. Ха, ну заебись! Ну что, пацаны? Думаю, останемся тут на пару дней. Так сказать, залечим раны. Да. Соси мой хуй. А, не трогай меня грязное животное. Ты кушал забыл еще и время расплачиваться. Пацан, тебя пизда. Да э, Наша миссия здесь закончена. Погнали! Ого, это вы, вы мстители этого мира, я ваш большой поклонник. Ага, молодец. Так, пацаны, что будем делать? Да у нас и нет плана, пиздец. Эй, у меня есть план, может вам нужна моя помощь? иди ка бабочки. мы сами разберемся. Бывший, у нас нет никакого плана, может нам этот пацан подскажет? И сука, ну ладно, что там у тебя? Я работник в церкви, и когда шла моя служба, я заглянул в тайник, и там я увидел секретную вещь, которую можно связать на срае. Ты, ебанутый, где она находится? Это вышка. Она находится на небоскребе. Нам нужно туда добраться как можно быстрее. А мы доберемся, а дальше? Она способна превратить любого в ангела. Ты хочешь сказать, что один из нас станет ангелом и свяжется с Богом? Да. Тогда ангелам будет дачь, А я не хочу. Хочешь. Отцуки. Бать вашу божественный хуй. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, твою мать, их много. Адрес, давай. Но я не хочу. А что это за пуля? Этой пулей можно убить сатану. А, стойте, у меня идея получше. Потребуется точный выстрел. Только точный и только один. А мне хотелось убить еще Ох ты сука. Церковь Иисуса Христоса. А что это за место, бать вашу? Это церковь. А что ты делаешь? Я освещаю этот калаш. А я убью сатану этой пули. Но ты же бомж, ты не умеешь стрелять. Я служу во Вьетнаме, мать вашу. Я не чувствую дом, о но, господи, как у тебя их нет. Сдохни, сдох, соси. Я пойду и убью от аду. Достало время сушить, сухари. О нет. Мо место в аду и баный ду. Бомж, ты был мне как отец. Был, да не сейчас. Я не могу подняться. Бомж, пожалуйста, ради меня. Я жил ради тебя и умру. Прощайте. Бомж! Как только сатана был повержен, мы вернулись к обычной жизни. Я закончил свою книгу Иди жгать. Да, пизда.